Всем доброго времени! Это видео, скорее всего, будет вторая часть по ремонту Макиза, по приведению его в чувство. В общем-то, снял я голову, разобрал я ее уже. Что могу сказать? Поршневая группа вся, в общем-то, живая. Цилиндры живые, ханировка на них еще видна, причем без потяжек, без перегрева. То есть, ну, вполне живой блок. Прокладочки придется там менять, потому что с него течет со всех мест, как только можно. Ну, наверное, это возраст, это понятно. Вот. А с головой у нас немножко другая ситуация. То ли от жизни, то ли от плохой жизни, то ли от хорошей жизни, то ли от горя мастеров. Короче, клапана в ней в шоке. Клапана сбила, стерла до состояния лезвия. Сейчас покажу. Заказал новые клапана. Сейчас отмою голову. Буду притирать клапана. Соберу это все. И дальше продолжим. Будем регулировать и вкидывать это все в мотор. Сейчас покажу клапана. Ну вот, ребят, что я хотел показать. Значит, справа это клапан старый. Вот видим, у нас фаска лезвия стерта. Рабочая поверхности о чем мы можем говорить. Слева это вот тот клапан, который мне сейчас пришел новый. Ну, а с выпускными клапанами ситуация чуть получше. Там в лезвие их не заточила, но они, собственно, тоже не работали. Вот сейчас попробую фокус. Да, ну, как бы тоже они подвыбиты. И рабочая фаска у них просто она в ногаре. Вот, то, чтобы именно прогорел клапан. Но я этого не увидел. Вот. В любом случае, мне понравилось, что седла на голове целые. То есть попробуем сейчас просто новые клапана после отмывки головы. Просто притереть, проверить герметичность, посмотреть, что будет дальше. Голова, новые клапана. Давайте теперь это все притрем и начнем собирать голову. Все притерли, теперь собираем голову. Ставим клапана, засухариваем их. Дальше будем вкидывать валы. Предварительно я помыл голову, я сейчас промываю клапана. Ну, я в одном из своих видео я рассказывал про очиститель форсунок когда мы промывали форсунки ПАО на BMW вот, я рассказывал, что жидкость вот, очистителя форсунок, она не уходит бесследно и вот собственно сейчас ярко ей применили. да, она высушила все, но мне проще знать, что это все сухое и чистое нежели догадываться по чистоте, поэтому я просто сейчас смазываю все маслом, потом масло мы прольем в голову, ставим масло съемный колпачок маслосъемный колпачок ставится У меня есть специальная оправка Я его когда-то покупал Это оправка для тазов, по-моему, используется Но пока что она подходила на все вот. Ставится колпачок, надевается на клапан Ставится проставка И тарабанится молотком до тех пор, пока вы не услышите легкий металлический звук Значит, колпачок сел на место И, в общем-то, все хорошо вот сейчас я этот звук услышал. Берем пружину. Кидаем пружину. Верхнее кольцо. накидываем и берем волшебный инструмент волшебный инструмент упирается в головку клапана с одной стороны а с другой стороны чашка диаметром с верхнюю шайбу вот накинули скобу Затягиваем, пока не появится клапан. Его ножка. Ножка появилась. Перегруживаем до сухаря. И ставим сухари. С сухарями всегда надо быть аккуратным. Потому что эта зараза такая, они имеют свойство летать. И летают они по всему гаражу, когда отстреливают. На а, Hyundai, поскольку я ими занимался и занимаюсь сейчас, да, у меня закуплено отдельно около десятка сухарей. Ну так на всякий случай. Ну, вдруг стрельнул куда-то, потому что в другом гараже, когда мы работали, был случай, что у нас отстрельнул сухарь. И отстрельнул так, что мы его, в общем-то, там найти особо не смогли. Вот сейчас он капризничает. Поэтому пришлось закупить на всякий случай, чтобы они бежали ну кстати после того случая ни разу еще сухарь не отстреливал так чтобы невозможно было найти так сухари установлены аккуратненько снимаем приспособу есть все клапан стоит я проделываю эту процедуру с остальными клапанами и будем вкидывать валы В завершении этой части немножко болтологии и э, первый, скажем так, первое разочарование, расстройство э, и так далее. Э, прошло с момента записи по предыдущей э, начала ролика, прошло э, недели три. Э, мотор я собрал, голову собрал, все поставил, э, видео дописать не успел по сбору, ну там ничего особенного в принципе. Хозяйка хотела на машине уехать Это было как раз перед Новым годом Вот, в общем-то мне все понравилось Звук хороший был Меточки чутенько стояли Машина действительно поехала Прям вот ну, Движок, ну, обрадовал Просто, на самом деле Проездила она Естественно, залита Чистое масло Проездила она на ней За три недели Ну, где-то чуть больше тысячи и э, позвонила мне с трассы, э, 60 километров от города, я, говорит, не пойму, что-то, говорит, стучит, какой-то металлический звяк. Думаю, ну ладно, поехал к ней на трассу, послушал, думал, ну может там клапана не, зак не законтрил, разболтались, крышку открыл, зазоры проверил, все на месте, все хорошо. Действительно, обороты даешь, где-то, ну, наверное, тысячам к двум появился жуткий металлический стук. Ну, чтобы так звучала поршневая, ну, честно я скажу, я никогда этого не слышал Вот, поэтому, ну, было принято решение ехать, хороший звук себя покажет И, в общем-то, 40 км в час, 60 км мы доехали, без этого звука, все хорошо Машина сама заехала в гараж, машина замечательно заводилась, все, кайф Вот, но источник металлического стука для меня был загадкой Uh, да, тут нет подушек, вот, но именно металлический стук. С помощью uh, стетоскопа, в общем-то, uh, услышал, что стук uh, из блока. Uh, при этом мы видели, когда разбирали, что поршневая, в общем-то, не... без люфта была, то есть вполне в неплохом состоянии и зазоры, в общем, то визуально даже мерить не знаю, было хон еще был на цилиндрах. Uh, снял, значит, я. картера блока цилиндров ну и собственно что я там увидел такой люфт причем на первом чуть меньше второй тоже чуть меньше а третьему жопа я снял э -э, шатунный подшипник <coughs> ну по всей видимости господа э -э, в общем то капиталка неизбежна причем с заменой коленвала попробую сейчас показать вот в таком состоянии шатунные подшипники при всем при этом обратите внимание что его еще и расклепало вот тут то есть он меньше зазора Я их вытащил оба Сказать, что их провернуло Не знаю Не могу это сказать Смутил меня, конечно, тот факт <coughs> Что когда я отдавал машину Хозяйка вдруг э, вспомнила Что когда-то на каком-то автосервисе э, Ей залили какую-то жидкость в мотор Со словами после этого его уже не сделать хотя особой необходимости в этом не было мы видели, что проблема была в поршневой не в поршневой, а в голове да, там, в общем-то не было клапанов вот. я так думаю, что наверное заливаю хорошее масло пару раз залив промывки эту жижу мы оттуда все-таки вымыли и собственно что и получилось, потому что по всей видимости вот это состояние вкладышей Явно не вчера, явно не за тысячу километров, то есть оно приходило. Я, конечно, расстроен не тем, что на Алис дальше, а тем, что ремонт не закончен, что хозяйка будет ходить пешком. Это печально. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки деваться некуда. Голова в хорошем состоянии, цилиндры в хорошем состоянии. Наверное, все же придется разбирать, снимать коленвал, скорее всего, его менять, потому что что-то мне кажется, что его уже не проточат, хотя она будет замерить. И, ну, что, я предполагаю, что это все же от плохого масла, от не вовремя, не вовремя обслуженного двигателя. Ну, я не могу сказать. Я, в общем-то, опечален. Второй и первый цилиндры на шатунах я не снимал подшипники. Не вижу в этом особого смысла. Вот. Хочется сказать, что давление масла было. А, то есть я не замерял, до да, его, но лампочка не горела. И э, в общем-то тухло практически сразу после завода. Машина заводилась сюда замечательно. Ну вот, мы. По всей видимости, приехали. Вот. А Табак Кэшли, American Blend, очень даже неплохо. До новых встреч!